Так, заменили перегоревшую лампочку, теперь-то будет светлее. Сейчас включим. Так, стоп. А вдруг она взорвется? А вдруг лампочка бракованная? Или скачок напряжения? И сейчас по всей комнате с огромной скоростью полетят осколки. Они вопьются мне в глаза. И я ослепну навсегда! Я потеряю зрение бесславно, не в драке, не на секретном задании, а просто меняя лампочку. Придется расстаться с девушкой, ведь я не хочу быть для тебя обузой, А она мне ответит, я все равно буду любить тебя даже таким. Хотя, может быть, там посветят пост ВКонтакте. И нас будут лайкать, и мы даже прославимся. Бр, дурацкие мысли. Так, надо как-нибудь защититься. Нет, я не трус, я понимаю, что это событие маловероятно, но мало ли. Господи, помоги мне! Что делаешь? А, а, а, да так, а, свет вот. Хм, Неплохой магазин, вещи простые, но со вкусом. Все, как я люблю. Двенадцать тысяч? Этот магазин мне не по карману, но ну не могу же я показаться нищебродом и сразу же уйти. Я должен выиграть эту игру. Да, просто вещь мне не очень понравилась, поэтому я иду дальше. 32 тысячи. Сделаю вид, как будто ищу другие размеры, и моего просто нет в наличии. Пощупаю материал и скорчу лицо, как будто мне не понравилась эта куртка на ощупь. А у этой вещи я даже ценник не посмотрю. Я же богач. Попрошу ее даже отложить. На час максимум. А что, пусть знаю, что могу я себе это позволить. Сделаю кружок перед выходом и разочарованно покиваю головой. Отлично. Я снова вышел сухим из воды. Чёрт. Только не это. Отличный день! В универ к третьей паре, я только что из души, можно погулять по дому без одежды. Стоп! Вдруг кто-то смотрит на меня в окно? Ведь там огромный дом, куча окон, и сто пудов кто-то именно в эту секунду смотрел в окна с биноклем. Вдруг он все видел? Вдруг он видел, как я танцевала без одежды? Вдруг он меня сфоткал? И эти фотки разойдутся по сети, и их увидят мои знакомые. И мне придется уехать из города, чтобы спасти репутацию. Давай, как будто я ничего не знаю, просто подойду к окошку и занавешу его. Нет, я закрываю не потому, что испугалась, что кто-то может смотреть, а просто так захотелось. Уф, слишком ярко сегодня светит солнце. Ммм, mm, старый добрый вкус котлеты из столовой. Вкуснятина. Что это за звук? Надеюсь, это просто косточка. Или это вылетела пломба? Или может это осколок вилки? Или в котлету попал? Зуб поварихи! Надо прощупать языком, что там? Так, нигде нет, неужели показалось? Ага, вот он! Он там точно есть! Все, надо вытаскивать. Главное не терять с ним контакт. Так, надо медленно тащить языком. Все, я потерял. Теперь придется переживать все по второму разу в поисках косточки. Или все-таки это пломба? Или зубповарихи? Привет! У стен есть две функции. Быть красивыми и чтобы ты не выпадал из дома. У нас есть только одна функция. Чтобы ты весело хохотал. Дуэт «Громкие рыбы». Телеканал смотри Подписывайся на Ютубе, заходи ВКонтакте или смотри следующее видео. Не «или», а «смотри».